Расточные резцы ТИП-1330 широко применяются в машиностроении и производстве. Они используются для обработки сквозных и глухих отверстий, наружных поверхностей и выполнения прочих операций для достижения более точных результатов в работе, а также создают высокую частоту обработки. Режущие пластины напойные, твердосплавные, ВК-8, Резцы имеют разную длину и цилиндрические хвостовики с тремя размерами диаметров. Так для расточных головок тип 1320 используются резцы с диаметром хвостовика 12, 18 и 25 мм. В головках тип 1350 и тип 1390 резцы имеют диаметр хвостовика 18 мм. Эти резцы поставляются комплектами.